Как находиться в безопасности, как не беспокоиться за безопасность наших собственных детей. Снова в почерке прямой неустойчивый наклон, неоднородность признаков и сильные нажим. Мы несколько ускорим процесс естественного отбора. Если бы мы знали, как делать мины с часовым механизмом, мы бы заложили сотни этих мин на дорогах, мостах, в зданиях, на заправках, везде, где можно вызвать разрушение и хаос. подписи есть движение, подписи есть нажим. Подпись поставлена очень быстро. Если мы посмотрим, то подпись также спутана и нечитабельна. Однако она очень крупная и в ней доминирует форма. Перед тем, что он сделал, у него не дрожали даже руки. Там взрывается самодельная бомба Рослякова, и после взрыва он начинает свой убийственный марш по второму этажу. С какой стороны говорится о том, что если бы Росляков убивал себя сам, то от выстрела таким оружием у него как минимум не осталось бы половины головы. Ужасная трагедия произошла на днях в политехническом колледже в Керчи. 17-летний Владислав Росляков унес жизни 21 человека и оставил ранеными более 50, после чего застрелился сам. Я, как и многие, приношу свои соболезнования друзьям, родственникам и знакомым. Всех погибших в этой ужасной трагедии. Огромное количество специалистов анализировало эту ситуацию. В сети стало доступным огромное количество видео. Видео с камер наблюдения, видео на котором Росляков покупает оружие, то самое видео, с которым работала я и от которого, если честно, у меня до сих пор мурашки по телу. И в продолжение главной темы выпуска. Корреспонденты нашей программы провели собственное расследование и отдали на подчерковеческую экспертизу ту самую запись в журнале учета оружия и боеприпасов, которую собственной рукой оставил Владислав Росляков. Даже беговое исследования специалисту хватило для того, чтобы сделать вывод о том, что эмоциональное состояние 18-летнего молодого человека было нарушено. Он пытался скрыть свою натуру, спрятаться от людей, а может и показать свою эго, Эксперт отметила, в деталях подписи прослеживается психологическое неблагополучие. Я смотрела на это видео, и мне было страшно от того, что лицо человека, который покупал оружие и 150 патронов, не выражало ровным счетом ничего. На лице не было ни единой тени сомнения, ни единого колебания. Все очень хладнокровно. Уверенной рукой ставит твердую подпись подписи есть движение, подписи есть нажим. Подпись поставлена очень быстро. То есть человек не сомневался в том, что он делает. Решение уже было принято. Более того, я не заметила ни одного дрожания и не было также же надлобленности линий, как если бы человек задумался и потом дальше продолжил движение. Про моторное движение при письме. Перед тем, что он сделал, у него не дрожали даже руки. Подпись достаточно уверенно поставлена. А нет такого, что он делал паузы, то есть останавливался и продумывал, что будет дальше. То есть на момент покупки решение уже было принято, скорее всего. Вначале было очень мало информации о том, что там произошло. И я выспрашивала по ниточке у корреспондентов о том, что же было на самом деле и что послужило катализатором для всего произошедшего. Большая перемена. 20 минут между второй и третьей парой, когда в главный корпус приносят пирожки столовая от входа справа на первом этаже. Стены с технологическими окнами. Там взрывается самодельная бомба Рослякова. И после взрыва он начинает свой убийственный марш по второму этажу. Кабинет за кабинетом. В сторону библиотеки. День расстрела. В Берцах с двумя рюкзаками за спиной он спокойно прошел в колледж и даже успел с кем-то поболтать. В туалете не переодевался. Он лишь сбросил верхнюю одежду и надел перчатку для стрельбы. Рука не соскользнула. Почти все погибшие застрелены. Они убиты взрывом. Я вижу незначительное затемнение в средней зоне букв в этой подписи, как скапливающийся импульс в зоне предсознательного. То есть если мы посмотрим, в верхней зоне находится то, что я хочу, в нижней, то, что я могу, это зона бессознательного, и зона предсознательного это то, что находится сейчас на самом деле, это то, что мы осознаем, но частично осознаем. Потому что осознаваемая зона – это то, что находится именно наверху, в верхних отростках букв. Эти вещи происходят, когда у человека скапливаются внутри нерастраченные импульсы, и потом, естественно, они находят свой выход. Но вопрос в том, каким будет этот самый выход. Чудовище которая планировала расстрел, искала в интернете советы, как больше убить себе подобных. Это даже не зверь. Звери убивают ради пищи, ради защиты своих детенышей. Он убивал ради придуманной, подсмотренной где-то идеи. То ли сверхчеловека, то ли сверхмести за свое жалкое существование. 18-летний, ходивший, как все, в школу, в колледж придумывал, как свернуть гвозди для самодельной бомбы, какое купить ружье для расстрела тех, с кем сидел за соседними партами. Наша первая реакция была, не может быть, это, наверное, диверсанты, террористы. Нет, он рост, как растут наши дети, среди наших детей. Это ведь страшно проводить ребенка утром и потом понять, что он не отвечает на телефон, а в, городе, в город пришло зло. Еще страшнее понять, что это зло твой ребенок. Если мы посмотрим, то подпись также спутана и нечитабельна. Однако она очень крупная, и в ней доминирует форма. То есть все же было важно, что о нем подумают и что скажут. С другой стороны, она запутанная, то есть другим людям он непонятен, непонятно, что у него внутри. У меня эта картина оставила множество различных вопросов, потому что то, как я себе представляла, мог бы выглядеть почерк или подпись, Владислава Рослякова, она существенно отличалась от той картины, которую мне показали журналисты. Тем не менее, огромное количество сейчас входит различных видео, различных обсуждений в интернете. В том числе и о том, что это был не один человек, а якобы несколько человек в масках. Что одному человеку невозможно было бы притащить такое количество патронов. Во-первых, это вес, это тяжело. С другой стороны, говорится о том, что если бы Росляков убивал себя сам, то от выстрела таким оружием у него как минимум не осталось бы половины головы. Но, как мы видим, голова на месте. К сожалению, этот случай не единственный. Сразу вспоминается Колумбайн, где погибло 13 человек, один из которых являлся преподавателем. Там точно так же происходила стрельба, там точно так же закладывались бомбы. Только было два человека, которые вели видеодневник. Они усердно готовились к тому, что совершат и хотели оставить свое место в истории. В небольшом городке Литтлтон, недалеко от Денвера, штат Колорадо, население которого в основном принадлежит к среднему классу, убийственные фантазии 17-летнего парня начинают приобретать очертания. Он и его друг по кличке Водка или В планируют совершить нечто настолько ужасное, что обеспечит им место в истории. В апреле следующего года мы с В мы отомстим. Мы несколько ускорим процесс естественного отбора. Если бы мы знали, как делать мины с часовым механизмом, мы бы заложили сотни этих мин на дорогах, мостах, в зданиях, на заправках, везде, где можно вызвать разрушение и хаос. И снова в почерке прямой неустойчивый наклон, неоднородность признаков и сильные нажимы. Это будет как беспорядки в Лос-Анджелесе, как взрыв в Оклахоме, как Вторая мировая война, Вьетнам, Дюк и Дум все вместе. Я хочу оставить за собой заметный след в этом мире. Год спустя, 20 апреля 1999 года Эрик Харрис и другой учащийся школы Колумбина Дилан Клеболд совершили самое страшное массовое убийство в школе за всю историю Америки. Они убили 12 учеников и одного учителя, ранили 23 человека, а затем застрелили себя. Много совпадений. Не так ли? Но почему все забывают о случае, который произошел в 2017 году в Ивантеевке? Когда девятиклассник Миша Пивнев расстрелял своих одноклассников, выкрикивая фразу «Я ждал этого три года». Вчера в подмосковной Ивантеевке, в одной из лучших школ, произошло ЧП. Девятиклассник Миша Пивнев ворвался в кабинет информатики и с криком ⁇ Я ждал этого три года ⁇ выстрелил в учительницу. Как мальчик из благополучной семьи дошел до того, что взял в руки оружие и решил расстрелять своих одноклассников. Спорт отличается... За... Мы ищем тех, кто мог бы нас оградить и защитить от этого беспредела. и Мог ли подросток в одиночку расстрелять такое количество людей, организовать такой теракт? И вот интересная трактовка произошедшего от президента России Владимира Путина. Он назвал трагедию в Керченском колледже результатом глобализации. Об этом он сказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Давайте послушаем прямую речь о Владимира Путина. Это в том числе, судя по всему, результат глобализации как странно. Серьезно? Ну, еще пара странных событий. Например, Влад Рейх, которого приняли за Владислава Ростякова в самом начале. То есть произошла ошибка, кто-то да. очень в погоне за новостями быстро. Да. Ты похож, да? Похож да. на это? Вот на него вообще не похож. Он вообще Ни не капли. похож. Просто что у него стоит Владислав, Владислав Рейх. И тот Владислав. Каким образом они совместили это все, я не знаю. У него у написали так Владислав Р. И из-за этого понеслась. Я была на работе. Потом у меня начал э, интернет просто вот с ума сходить. Я начала читать все сообщения. Там были угрозы с расправами. То есть я сначала не поняла вообще в чем дело. Ну Потом, конечно, поняла. А что случилось? Ну, просто произошел теракт. И кто-то подшутил над моим ребенком. Скинул его фотографии с контакта, то есть с его страницы, его страницу в, во все группы. И объявили, что он террорист. И случай с разговором по телефону с убитой девушкой Алиной Керовой. Вся страна следила за новостями и пыталась понять, что же там происходит. И в этот самый момент, в прямом эфире программы «60 минут» Ольга Скобеева разговаривает с Алиной Керовой девушкой, которая училась в этом колледже. Что вы видели своими глазами? Правильно ли мы понимаем, что в первые секунды, минуты, очевидно, людей охватила паника, еще и потому, что в это время шли занятия учебные, устроил он бойню прямо в разгар учебного дня 1.40 утра. После второй пары на перемене, примерно в 11.45, произошел первый взрыв. Буквально через 20 секунд произошел второй. Сейчас вам будет непросто это услышать и понять. Но когда опубликовали список погибших, одной из жертв была молодая девушка 2002 года рождения, Алина Керова. Первая мысль – ошибка тетровальщика. Скобеева разговаривала не с Алиной, просто случайно поставили не тот титр. Но во время разговора она несколько раз обращается к девушке по имени. На прямой связи из Керчи. Алина, здравствуйте. Алина прекрасно Очень поним... тяжело Понимаем, что, конечно, ты никому не пожелаешь то, что вы уже пережили сегодня. Алин, если можно поподробнее, это действительно принципиально важный момент. Эту чудовищную, мягко скажу, ошибку заметила не я одна. В комментариях к прямому эфиру каждый писал про списки погибших и требовал объяснений. Конечно, возникает еще множество вопросов относительно покупки самого оружия, в том числе и где Владислав Росляков взял такую сумму денег, ну и, конечно же, вопросы о том, как он получил справки и разрешение на само оружие. Эти справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, которые я получала для ГИБДД. А на самом деле ничего сложного в этих комиссиях нет. Просто платишь деньги и проходишь. И это печально, поскольку никто вас толком особенно не досматривает. В общем, как мы видим, версий входит огромное количество. И я готова помочь коллегам в проведении психолога психиатрической посмертной, к сожалению, уже на этот момент экспертизы. Он с кем-то учился, он писал какие-то зачеты, он сдавал какие-то рефераты и так далее. Поэтому записи в любом случае должны быть, и у кого-то они точно есть. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу всей этой истории, как защитить себя, как находиться в безопасности, как не беспокоиться за безопасность наших собственных детей. С вами была Ирина Бухарева, эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология». Берегите себя!